Да-да, я к вам обращаюсь. Если вам за 50 и вы хотите позволить себе в этой жизни лучше и действительно чувствовать себя комфортно с точки зрения денег, с точки зрения времени, то досмотрите это видео до конца. Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Тема сегодняшнего вебинара это. Естественно, наш маркетинг. Сегодня мы разберем площадку. Она у нас очень сейчас на сегодняшний день очень популярная. Это автопрограмма Мини. И я вам покажу, как с малым количеством партнеров с, и с небольшими такими затратами можно выйти на площадки, с площадки World Money. Одну стратегию расскажу, чтобы вы вышли на площадку Golden Ring. И заработали, плюс заработаете 76 тысяч, и плюс за 20 тысяч вы выскочите на площадку Golden Ring. Итак, давайте начнем разбирать, наверное, будет вводная часть. Это я немножко расскажу, что такое наш фонд. Наш фонд является инвестиционно-MLM проектом. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Сологуб. Основан фонд 7 декабря 2019 года и мы успешно уже более полтора года как развиваемся и зарабатываем очень приличные деньги. Наш фонд это рабочие места, на сегодня у нас уже более 27 тысяч рабочих кабинетов, выведено нашими партнерами более 20 миллионов рублей. И эти цифры говорят сами за себя, насколько популярен наш фонд. Мы входим, ребята, в десятку лучших проектов в интернете, это вы можете сами проверить. А наш фонд это рабочие места и социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем а, людям зарабатывать, кормить свои семьи, а, улучшать свои жилищные условия, осуществить свою мечту, мы охватываем огромный класс населения нетрудоспособного а пенсионного тех людей, которых сократили на работе молодежи, наша цель как можно больше людей научить зарабатывать в интернете, а чтобы они могли жить полноценной и интересной жизнью, Ахва Осваивать новую профессию сетевик, которая дает возможность каждому нашему партнеру быть профессиональным коммуникатором. И психологом, учителем и маркетологом, экономистом и бизнесменом, промоутером и спикером, управленцем и продавцом, актером и дипломатом, философом и просто хорошим человеком. Те навыки, которые мы приобретаем у нас в фонде, нам позволяют зарабатывать на ровном месте в любой стране, в любое время. В сетевом маркетинге есть такая поговорка, ребята, рот закрыт и рабочее место убрано. Твои знания у тебя в голове ты можешь в любом месте в любое время любому встречному а просто показать и рассказать о нашем фонде рассказать как работает маркетинг дать консультацию и в результате получить нового партнера и получить после активации этого партнера получить деньги на баланс для вывода а для того чтобы вы смогли так работать, ребята, и нужно все время обучаться. Обучаться. Обучение у нас, что хочу сказать шикарная У нас Валентина Порошина проводит очень хорошее обучение. Плюс мы с Леной читаем вам вебинары по маркетингу. Плюс даем какие-то ценности, те которые мы сами знаем и с вами делимся. И вот сегодня я после маркетинга вам покажу, как сохранять свои пароли, все ссылки, как улучшить и освободить от а, всяких этих блокнотов на рабочем столе, Вы, я вам покажу. Очень, если может кто пользоваться, это называется Google таблица, где вы можете там не нужно нажимать сохранять, забыли вы сохранить, не, соб, не забыли как-то в текстовом документе, а там автоматически все сохраняется. Ну и давайте немножко я начну, наверное, с, с того, что расскажу вам о маркетинг по нашим расскажу немножко о нашем фонде и конечно расскажу какие есть площадки и рассмотрим именно маркетинг тех площадок которые я вам сейчас рассказала значит так Первое, что, чтобы стать нашим партнером фонда, вы должны что? Пройти регистрацию. После регистрации вы должны в обязательном порядке подтвердить регистрацию через свою почту. Почта должна быть Google или Яндекс. На другие письма, почты письма наши не приходят. Поэтому всегда, прежде чем зарегистрироваться, проверьте, рабочая пост, почта у вас или нет. Чтобы в дальнейшем не было никаких проблем с выводом денежных средств заработанных. Значит, как только вы подтвердили и второе действие, вам нужно установить свой аватар. Согласитесь со мной, что аватар имеет очень большое значение в сетевом маркетинге. Здесь вы видите своего партнера. А вы ну как, вы привыкаете к аватару своего партнера. И пусть это даже не нынешняя фотография, а стоит фотография там, когда 18, 20, 30 лет было, но все равно ты уже привыкаешь к лицу, ты уже знаешь лицо своего партнера». Поэтому загружаете свою фотографию с компьютера. И как только приходит вот на это место код от вашей фотографии, вы нажимаете кнопочку «Загрузить». Итак, ваш аватар установлен. Теперь проходим к следующему этапу «Заполнить профиль». Для чего нужно заполнять профиль? Ребята, у нас в фонде есть такие площадки, где у нас реинвест выставляется по бронеспособности. Поэтому для того, чтобы ваш спонсор имел связь в первую очередь с вами, и вы имели связь со своим спонсором, и ваши партнеры, которые будут регистрироваться по вашей ссылке, тоже имели связь как со своим спонсором, заполните, пожалуйста, профиль. Пропишите, пожалуйста, скайп. Если у вас нет скайпа, в крайнем случае, пропишите, пожалуйста, свой телеграмм. Укажите свой номер телефона. Если укажите, пожалуйста, пропишите свою страничку ВК. Если у вас нет странички ВК, то, пожалуйста, зарегистрируйте ее. Это социальная сеть именно 91% ВК. Это. Люди, которые развивают свой бизнес. Поэтому а, это ваша целевая аудитория. А, не старайтесь а, р, делать упор на Facebook. Фейсбук. На Фейсбуке, ребята, там э, кошатники, собачники, э, любовь, э, морковь и все остальное. А вот именно такие социальные сети, как Калиостро, как ВК, э, как э, э, сайт MLM э, э, есть э, такой in your site Именно те люди, которые а, вам нужны, ваша целевая аудитория. Поэтому а, зарегистрировать, я вам советую зарегистрировать а, две странички и параллельно развивать эти странички. Для того, чтобы набрать целевую аудиторию, для этого существует, а, есть платные сервисы, есть бесплатные. Об этом мы а, поговорим ну, на следующем или а, напишите в чате, когда вы хотите услышать какие есть сервисы для того, чтобы раскрутить свою страничку в ВК. Я пользуюсь этими сервисами и с удовольствием с вами поделюсь. Итак, следующий, следующий этап ваших действий – это «Прописать кошельки». Ребята, очень имеет большое значение вот эти, прописание этих кошельков. Здесь у нас прописываются кошельки для вывода, а в разделе финансы подключена на пополнение кассы фрей. Для чего прописать нужно один и второй кошелек? Для того, чтобы вы могли выводить на любую вашу платежную систему. Если вы хотите а, прописать только один кошелек в другом окошечке, напишите 3 нуля и после всего, как вы заполнили скайп, прописали страничку. А если в крайнем случае, если у вас нет пока времени на страничке, напишите три нуля. А телефон прописали, кошельки прописали и после этого вы нажимаете кнопочку «Сохранить». А, вот на сайт перегружился, и у вас все установилось. Значит, для того, чтобы не было ни одно окошко в, вашем, в ваших кошельках свободно. а Если бы уже прописали три нуля, значит, сюда, если вас взломает ваш кабинет, то сюда уже никто не пропишет ваш другой, именно другой кошелек. Значит, следующее. Следующий э, раздел – это э, я хочу вам рассказать о том, что в разделе партнеры у нас есть э, ваша реферальная ссылка и, и отображается партнеры до пятого уровня в глубину э, и отображается на какой площадке э, э, зарегистрирован и активирован ваш партнер в разделе промо материалы здесь у вас есть ребята есть и презентация по полностью презентация нашего фонда по всем площадкам. Плюс там есть и баннеры, плюс есть картинки. Ребята, все у нас есть для того, чтобы вы успешно развивали свой бизнес. Итак, Какие площадки у нас есть? Начнем. Начнем с площадки Денежный рай. Здесь эта площадка Денежный рай. Ребята, это деньги на каждый день. Деньги, которые вам нужны. Сходить в аптеку, сходить в магазин продуктовый, купить ну, продукты. На этой площадке вы очень больших денег не заработаете. Я вам сразу говорю. Потому что Сами должны понимать и логически рассуждать, какой вход, такой и доход. Запомните в сетевом маркетинге, какой вход, такой и доход. На этой площадке у нас вход всего лишь можно входить. Из 250 рублей можно и активировать первый стол, он у нас всего лишь один, этот первый стол за 250 это удвоитель. И 500 рублей – это этот стол. Вы можете на этом столе крутиться, приглашать на 500 рублей, постоянно получать 150 рублей по маркетингу и плюс 50 – реферальные вознаграждения. Ну, я вам сказала, что какой вход, такой и доход. Деньги на каждый день. Но ну, вот, следующие уже у нас площадки – это автопрограмма э, «Энергомини». Это а, э, э, э, я сегодня вам расскажу э, и покажу несколько стратегий. Э, э, это очень хорошая программа. У нас здесь, только на этой площадке, нет привязки к первому столу. Вы можете заходить на любой стол и начинать э, э, старт с любого стол, стола и зарабатывать. Э, вход на первый стол можно сходить э, с 500 рублей, 1200 рублей. И далее. А вот за один круг вы делаете 39 750 рублей. Есть такая площадка Автоэнерго, ребята. Это очень крутая площадка. Всем советую. Ход, конечно, 30 тысяч. Но, ребята, и какой ход, такой доход. 2 миллиона 400 тысяч. Вот так вот. За один круг, а этих кругов вы можете делать бесконечно. Вот и смотрите, если вы сделали один круг и заработали 2 миллиона четыреста рублей, и вы хотите получить внедорожник, за 2 миллиона 400 тысяч с нашим логотипом World Money вам нужно будет поехать в город Сочи и забрать эту машину. Итак, следующий у нас есть, как я уже говорила, что наш проект это инвестиционный MLM проект. И у нас есть две инвестиционные площадки. Это инвестиции, которые на бизнес-земле, на которые, которые находятся в городе Сочи и Адлере. А Здесь можно инвестировать с 500 Тысяч, миллион и выше. Есть такая инвестиционная игра сейфа от Money. А здесь уже вы можете инвестировать 500 рублей, с половиной тысячи и пять тысяч. Там всего 3 сейфа. Более подробно, если хотите узнать об этой инвестиции, можно пойти, зайти на мой канал YouTube и найти ролики по этой игре инвестиционной. Итак, есть такая площадка World Money. Мы стартовали с этой площадки. Она у нас и называется World Money. Мы все работали на этой площадке и заработали очень хорошие деньги. Я скажу, хочу сказать о себе. Я с этой площадки вышла на площадку Golden Ring. Я не, не активировала ее отдельно а, за 20 тысяч, а я именно вышла именно с этой площадки. Итак, с, здесь можно, я вам сегодня а, расскажу и покажу одну стратегию, а, чтобы с малым количеством партнеров можете вылететь на эту площадку и плюс к этому заработать еще 76 тысяч на баланс для вывода. Значит, есть такая социальная площадка ПД. А, Это площадка, только на этой площадке у нас есть абонентская плата через каждые 14 дней. <coughs> Ребята, мне очень тяжело говорить об этой площадке. А, дело в том, что у нас очень много а, должников по этой площадке. Ребята, а, ну рассмотрите вы все-таки. А, такой вариант. Зайти, активировать площадку одну из, например, автопрограмму, позвоните мне, я вам помогу ее активировать, и вы начнете туда приглашать. Будете приглашать, и вы можете благодаря этой площадке погасить задолженность на площадке ПД. Это, я считаю, что это уникальная возможность. Воспользуйтесь этой возможностью. Здесь можно входить со 100 рублей, за один круг вы делаете 3 800 на баланс для вывода, и плюс у вас за 1000 рублей активируется первый стол на площадке World Money. Итак, у нас есть такая площадка, как Golden Ring. Golden Ring Mini – это есть вторые ворота на выход на площадку Golden Ring. На этой площадке Здесь крутись, не ленись. Быстро выскакиваешь на площадку крутую Golden Ring. Эта площадка имеет пассивный доход. Вы получаете, будете все время работать, переходить ваши клоны, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. Все будет переходить именно на эту площадку. И вы плюс еще будете получать пассивный доход по двум клеверам. Это клевер мини и площадка Клевер. Вы будете получать на три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения. Я считаю, что это шикарный пассивный доход. Значит, следующая площадка моя, самая любимая, самая крутая на, в нашем фонде, это площадка Golden Ring. На ней всего лишь два рабочих стола и стол выплат. Очень крутая, очень шикарная площадка. Всем ребята советую. И здесь... С этой площадки у нас тоже есть пассивный доход. Вы получаете пассивный доход по площадке World Money и по площадке PDA. У вас на World Money летят 10 клонов на первый стол по 1000 рублей, плюс один клон летит на площадку, на, на вернее, на, на, на четвертый стол за 5000 и получаете пассивный доход. Здесь 50 клонов летят на площадку PD. А на первый стол по 100 рублей. Вот такой вот наш, ребята, очень-очень денежный фонд. Итак, мы переходим к следующему этапу вебинара. Мы рассмотрим именно площадку э, Автоэнерго. Э, что я хочу сказать об этой площадке? Да, эта площадка просто, э, э, ребята, ну, ну, шикарно. что я могу сказать. Здесь самое хорошо, что нет привязки к первому столу. Вы можете заходить, активировать как за 500 рублей, так вы можете за 1000, можете за 2000, можете сразу четвертый стол за 6000. Можно и пятый активировать за 12000. И пригласили первого партнера, получили 12000 на баланс для вывода. Второго пригласили, 12 тысяч на баланс для вывода. Третьего пригласили, 12 тысяч, 36 тысяч, ребята. Из этих 36 опять купили а, этот пятый стол и опять крутись, не ленись. Вот Денег можно заработать, вот целый мешок, ребята, это честно говорю, если вы будете заходить на, сразу же на этот стол. Ну, а я вам хочу показать вот такую э, стратегию, что вы можете зайти... Мне очень нравится, кстати, эта стратегия, э, э, и по ней работать, это будет очень быстро, все заполняется. И, э, ну, мне очень нравится, честно говорю. Я э, э, советую вам э, активировать первый стол, второй стол и третий. Это всего лишь 3500. Это не такая огромная сумма, которая критическая, которую жалко потратить, на, чтобы сделать свой бизнес. Итак, вы активировали три стола, приглашаете первого партнера. Вот у нас с первого места, который у нас здесь на первом столе, у нас предусмотрено маркетингом именно реинвест в этот же стол по броне спонсора. Итак, позвонили броню, и ваш реинвест становится именно сюда. Покупает э, второй стол, первый партнер. Вам 750 рублей на баланс для вывода. 250 получает ваш спонсор. А, и покупает он первый стол, вернее, покупает э, третий стол, первый партнер. И так эти 2000 идут в накопительный баланс. Как только ваш партнер второй нажимает покупку первого стола, вы сами под себя Ваш клон становится на это место. Второй партнер нажимает покупку второго стола. У вас закрывается тоже стол, и ваш клон становится сюда, на это место. Второй партнер покупает э, э, э, третий стол. У вас закрываются эти три стола, и у вас открывается за 6000 тысяч э, четвертый стол. Смотрите, два партнера, у вас уже все закрылось, у вас уже открылся четвертый стол. Это шикарно. Итак, первый партнер пригласил, как и вы, просто э, дубликация спонсора в сетевом маркетинге. Это вот в обязательном порядке. Если вы будете делать дубликацию спонсора, то вы будете точно так успешны, как ваш спонсор. Итак, первого партнера приглашает ваш, пер ваш первый партнер. И у вас 3000 на баланс для вывода. Ребята, секундочку, телефоны. А, Сынули, я перезвоню, веду вебинар. Итак, а, значит... А, Первый партнер закрыл у вас э, все три стола и приходит, становится к вам на это место. 3000 получает, вы получаете на баланс для вывода. Итак, у вас всего лишь, э, ребята, два партнера, да? А вы уже заработали 3750. 3750, это шикарно. Дальше, следующий, это идет реинвест третьего стола. И вы можете выставить под своего клона. У вас уже у вашего клона одно место будет занято. И второй партнер приходит, закрыл все, все эти ваши, все у него свои, все столы. И приходит к вам, становится на четвертый стол. 6 тысяч идет в накопительный. Третий партнер, вот второй и третий, приплюсовываются и активируются у вас за 5 Пятый стол за 12 тысяч. А, прошу прощения. Итак, вы уже дошли. С малым количеством партнеров дошли на пятый стол, где у вас полностью все выплаты. Итак, первый партнер закрывает свой четвертый стол и приходит, становится к вам на это место. Приносит 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл все свои четыре стола и приходит, становится к вам на это место. Опять 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер, то же самое. Все, вы с малым количеством партнеров, вы заработали 39 750. Я считаю, что это, довольно, это всего лишь за один круг. А вы же не просто сидели, три партнера пригласили, а у вас э, идут... Э, Четвертый партнер пригласили. Пятого, шестого, седьмого, десятого. И здесь вы будете крутиться. Без конца получать по 39 750. Итак, шикарная площадка. Кто не активировал, ребята, всем советую активировать. Следующая площадка это World Money. World Money. Она и называется как наш фонд World Money. Сегодня я ее тоже очень люблю, эту площадку. Она очень хорошая, доходная. И эта площадка, я же говорю, что мы стартовали с этой площадкой. Здесь, на этой площадке, разработано 18 стратегий. Вы можете заходить по любой стратегии. Я вам сейчас покажу одну из стратегий. Это у нас здесь привязка есть к первому столу – Первый стол у нас стоит 1000 рублей. А вот четвертый стол у нас стоит 5000. Это вход 6000. Ребят, ну не такая огромная тоже сумма. Но я же знаю, что вы же работаете в других проектах. Некоторые наши партнеры работают на 2-3 на проекта. Но вы же туда, я знаю, что входите и не 6000 несете а более, и по 10, и по 15 тысяч, и по 20, и по 25. Поэтому 6 тысяч это не такая огромная сумма, чтобы здесь быстро заработать деньги. Посмотрите, как это быстро будет идти. Вы пригласили первого партнера, и он купил у вас первый стол, и второй, и четвертый стол. Смотрите. 5000 идет в накопительный, это тоже идет в накопительный. А второй партнер, как только нажимает покупку а, первого стола, у вас закрывается этот стол и открывается а, второй стол. Здесь нажимает покупку, а, второй партнер покупку нажимает а, четвертого стола и у вас закрывается четвертый стол и открывается пятый стол вот смотрите шикарно да вы открылся у вас второй стол и уже открылся пятый стол как только третий партнер на у вас делает покупку тысячу рублей вы получаете на баланс для вывода третий партнер 5 тысяч на баланс, ой, да, баланс для вывода. Итак, у вас всего лишь три партнера. Да? Первый партнер закрывает свой четвертый стол и приходит, становится на это место. Второй партнер закрывает. Это у нас пятый стол полностью накопительный. И третий партнер у вас закрыл и пришел, встал на это место. И вы а у вас уже автоматом... За 30 тысяч активировался шестой стол. Шикарная возможность, шикарная. Первый партнер пригласил точно так. И здесь нужно по, этому, по этой стратегии, смотрите, всего лишь у вас 6 командных людей. И закрывается, первый партнер закрыл свой пятый стол и приходит, становится на это место. 10 тысяч на баланс для вывода. А вот за 20 тысяч... Как я вам говорила, активируется площадка Golden Ring. Шикарно. Второй партнер закрыл свой а, пятый стол и пришел, встал на это место. 30 тысяч на баланс для вывода. А чет, третий партнер закрыл свой. И пришел, стал на это место. 30 тысяч на баланс для вывода. Ну и здесь тоже идет движение по этим. А, у вас закрылся от, первый партнер, закрывает свой первый стол, у вас становится сюда. Второй партнер закрыл, он становится на это место. Третий партнер закрыл и становится на это место. У этого первого партнера тоже как закрывается, и он становится сюда, на это место. И у вас 3000 на баланс для вывода, а 3000 идет реинвест во второй стол и реинвест 1000 рублей сюда. Ребята, здесь вы, честное слово, с малым количеством партнеров, вы зарабатываете очень хорошие деньги. И плюс вы выскакиваете на площадку Golden Ring. Есть шикарная возможность, шикарная. Вот такой вот наш денежный фонд. Итак, следующая тема – это как сделать себе хранилище для ваших паролей, для всего. Значит, есть у нас, например, здесь заходите на свою почту, и нажимаете на вот эти вот шесть точечек. Есть такой Google Диск. Открываем Google Диск. Я, ребята, этим диском пользуюсь уже очень давно. Для чего он нужен, это хранилище, где сталкивается с такой вот проблемой. Если у вас полетит винда, ребята... Значит, я столкнулась, например, с такой проблемой, да не я только, и все очень многие сталкиваются, или винда летит, или вы какие-то запчасти меняете на своем компьютере. Компьютер это все, это железяки, они периодически их нужно менять, они изнашиваются, и поэтому для того, чтобы у вас полностью все сохранились, ваши сайты, ваши пароли, полностью все, вот есть вот такое в гугле хранилище. Для того, чтобы сохранить это все, например, вот я когда мне нужно было у меня была такая проблема на моем из трех каналов youtube каналов у меня пропали все ролики и я после этого те которые мне ролики нужны чтобы они сохранились я их сохранила именно здесь именно на этом диске и они у меня сохранятся все время и я когда меняла, например, Windows, да, я свою почту записала себе в тетрадь и пароль от этой почты, где именно у меня находится хранилище. И я, когда полностью все переустановили мне, я скачала опять Google браузер и зашла в свою почту, в вот у меня это основная почта по своему паролю и сделала синхронизацию у меня полностью все восстановилось и плюс у меня это все сохранилось. Итак, я вам сейчас просто вкратце все это рассказала о том, что очень большое значение имеет вот это хранилище. Я вам сегодня покажу, как им пользоваться. Именно я научу вас во-первых, давайте познакомимся, значит здесь вот загрузка файлов, что я вам говорила, что можно хранить ваши ролики, которые вы не хотите, чтобы вы они потерялись. Итак, есть Google документы, это создать новый документ, использовать шаблоны, значит есть такая Google таблица, и вот я сегодня вам вас познакомлю, научу хранить ваши пароли, ваши логины, полностью все в этой таблице. Есть такая Google презентация. Это есть, можно пустые презентации, можно использовать шаблоны. Есть Google формы. Google формы это есть пустые э, и э, шаблоны. И, ну и еще плюс у нас есть здесь. Google рисунки, Google э, мои карты, э, Google сайты, э, Google, э, я не знаю, что это, э, честно второе, и плюс Google ломбард. Э, э, Все понятно. Значит, теперь э, мы сейчас создадим именно Google таблицу. Я покажу вам, как пользоваться именно этой таблицей. Вот так вот выглядит эта таблица. Не пугайтесь, здесь очень просто, вы быстро этому всему научитесь. Итак, мы начнем с того, что вам нужно сохранить Например, вы зарегистрировались в проекте, и вам нужно э, сохранить полностью все от этого проекта. Вы э, делаете вот такую вот э, Google таблицу. Первое, что нужно, это подписать. Подписать. Подписываем. Мои проекты. На. Мои проекты. У вас подписан ваш, уже ваша таблица, и вы всегда ее найдете у себя на диске. Это будут ваши проекты. Итак, первое. Первое у нас что? Это будет у нас а, номер по порядку, да? Давайте. Номер. А, следующий у нас будет. Вы можете растянуть это, а, растягивать. А, можно... Ну, например, название проекта, да? Итак, пишите Название проекта. Надо. Переключить. Проекта. Название проекта. Дальше. Теперь ссылка на проект, да? Так, здесь реферальная ссылка, да? Реферальная ссылка. Дальше ты дальше. Нет, так здесь почта. Куда привязана ваш, а, ваша регистрация почта. Дальше. Сейчас, секундочку. Это логин. Логин. И что у нас? Пароль, да? Нет. Это пароль. Подписываем пароль. А чтобы это было все, ребята, чтобы это сохранилось, ну, щелкнуть нужно. Вернее, оно сохраняется здесь автоматически. Здесь не надо ничего нигде нажимать. Все автоматически сохраняется. Чтобы перейти на следующее действие, вам просто нужно шелкнуть в любом месте. Итак, давайте сделаем, например, чтобы это было не просто черным, а было красиво. Давайте выделим все жирным. Да? Выделяем все это, чтобы жирным было. Вот выделяем. Я вам все поэтапно. Не пугайтесь, вы здесь ничего не нарушите, если даже и нащелкаете. Значит, так. Я, например, я хочу выделить это, чтобы было красным, чтобы это было ярко, да? Вот, давайте это выделим ярко, красное, чтобы вы зашли и сразу видели о том, что что вам нужно? То ли вам нужен пароль, то ли вам нужен логин, то ли вам нужно узнать, на какую почту привязана регистрация привязана у этого проекта. Теперь вам нужно это все выровнять, да? А вот здесь вот нужно жирность нажать, а то что-то не жирно. Теперь нам нужно, что? Нам нужно выровнять, чтобы это было все по центру. Итак, у нас что? Это слева, это справа, это что у нас? Нет, это по центру. Нет, это... Ага, вот по центру. Дальше нажимаем здесь. Нет, а по центру это вот это. Вот она, да. Теперь здесь нажимаем. Выравниваем по центру. Все. Ребята, вот так. Ли? И теперь вы можете здесь первый проект, да? Сначала включаете жирность, можно сразу включить, чтобы было выравнивание, и начинаете, пишите проект, название проекта, да? Ну, например такой, Рубин, да, я буду так, Рубин, а реферальная ссылка, вставляете эту реферальную ссылку, вставляете почту, которая привязана, логин и пароль, все, вам понятно, ребята, вот та, вот такая, вот, вот такая, вот, вернее, вот такое вот хранилище, и вы можете здесь, вы можете это создавать, подписать мои проекты, вы можете все, что угодно Итак, здесь есть еще вот такая функция «Листы». Значит, первый лист вы, что вы сделаете? Вы можете сделать копию. Вы можете написать, подписать. Значит, здесь можно, этот первый лист называется «Мои проекты». Вы можете добавить, например, добавить второй лист. Итак, ребята, сегодня мы научились, как пользоваться хранилищем на а, диске Google. А, я думаю, что это очень было полезно. А, приходите на следующие вебинары. Будем дальше учиться а, остальному. С вами была Ольга Арсуманян и фонд взаимопомощи WorldMoney.